я, друзья, в супермаркете нашел. Это называется куриные плечики. Это, мне кажется, в курице это самое-самое лучшее мясо, которое может быть для быстрого приготовления. И сегодня я хочу приготовить ее на мангале. Маринад я готовил дома. Куриные плечики и соус песто. Ну, тот, который я готовил несколько роликов ранее. Он из вяленых томатов, насыщен чесноком. Орегано, базилика, черным перцем, оливковым маслом. Вяленые томаты насыщались год. Потом я их сбил в блендере, сделал прекрасный соус песто и добавил их в куриные плечики. И сейчас я это все замариную и через два часа на огонь. И жарить я ее буду на шпажках. Let's swing, don't be the thing, if it ain't got that swing, don't be the thing. Короче, друзья, готово. Не выделывайтесь с этими шпажками. Шпашки красиво для потач. Красиво покушать можно и без них. Мясо? Уху, какое офигенное получается. Рекомендую. Короче, друзья, с вас подписка, а с меня по-любому вкусные ролики. А с вас по-любому подписка. Я люблю готовить. Ну, на камеру не получается. Så. Åh. <informação> <sick of> <corner> <material> <sharpently mieux>